Глава 27. Семена, а не решение. Первая неделя сентября. «Если хорошенько поразмыслить, – начала я, перекатывая перо между пальцами, – нам станет ясно, что предназначение этой вещи – то, что она перо, не исходит от нее самой. Если мы рассуждаем честно, не пытаясь обмануть самих себя, то это очевидно, потому что... Потому что будь она пером сама по себе, все, кто с ней имел бы дело, видели бы в ней только перо и ничто другое. С готовностью подхватил комендант. На ней это было бы словно написано. Но ничего подобного не происходит. Корова или, скажем, муха, которая сядет на это перо, увидит в нем нечто другое. «Правильно!» – улыбнулась я. «Однако мы, люди, видим в этой зеленой палочке именно перо, так ведь?» «Стало быть, раз ее предназначение исходит не от нее самой, значит оно исходит...» «От нас!» – нетерпеливо подсказал он. «Откуда же еще?» «Только наш собственный разум заставляет нас видеть не перо. Так же точно, как разум коровы заставляет видеть в той же самой палочке просто что-то вкусное». Он вдруг задумался. Я молчала, ожидая неизбежного вопроса. «Тут какая-то неувязка», — радостно объявил он. «Так просто не может быть. Это не может быть только наш разум». «Почему?» — холодно спросила я уже в который раз, вспомнив Катрин. «Ну, это же очевидно», — расхохотался он. «Совершенно очевидно. Э, если бы причиной был только разум...» Тогда я мог бы сам решать, чем я хочу видеть ту или иную вещь. Решил бы, скажем, видеть в этой палочке золотой слиток и увидел бы. Я удовлетворенно кивнула. Именно так всегда и движутся мысли того, кто начинает постигать эту идею. Ответ на ваш вопрос есть в краткой книге. Мастер говорит, «Бесчисленные семена внутри нашего разума заставляют нас видеть бесчисленное множество вещей вокруг нас». Дело в том, пояснила я, что не мы сами решаем, какими наш разум заставляет нас видеть вещи. Как раз потому, что заставляет. Он наполнен бесчисленными миллионами крошечных семян. И когда мы смотрим на что-нибудь, эти семена, заложенные давным-давно, прорастают и создают картину того, что мы наблюдаем. Поэтому, хотя наш разум действительно заставляет нас видеть вещи именно такими, сами мы ничего не решаем. Давайте поговорим немного поподробнее о том, как это все происходит. Потому что оно происходит очень быстро, почти незаметно. Мастер говорит об этом так. Они работают, составляя отдельные части определенным образом. О каких частях идет речь? Возьмем тоже перо. Здесь эти части. Цилиндрическая форма и зеленый цвет. Вот, кстати, еще одно свидетельство того, что перо делает пером именно ваш разум. Комендант прищурился, разглядывая перо. Я продолжала. Если вдуматься, ваши глаза, то есть ваше чувство зрения, работают в очень небольшом ограниченном мирке, оперируя лишь формами и цветами. Глаз только их и может воспринимать. Выхватив из окружающего цвета форму, в нашем случае зеленый цвет, цилиндрическую форму, он всего-навсего передает их дальше в мозг, а тут уже организует, перерабатывает все данные, создавая образ вещи. Какой именно образ построить, от нашей воли уже не зависит, иначе все вещи и в самом деле были бы для нас такими, какими мы хотели бы их видеть. А суровая правда жизни учит нас, что это совсем не так. Тут работают совсем иные силы, нечто скрытое и нам неподвластное. Это и есть те самые зерна, которым нет числа. Именно они решают, как разума перерабатывать то, что передает глаз, и создавать из частей сам предмет. В разуме коровы свои зерна, благодаря которым зеленый цилиндр становится кусочком чего-то вкусного. У нас прорастают совсем другие семена, и в результате перед глазами появляется перо. Почему же мастер говорит «бесчисленные»? Посмотрите, какое невероятное разнообразие предметов нас окружает. Сколько у каждого из них мельчайших деталей. И каждая из них — это отдельный образ, создаваемый по мере того, как в нашем разуме прорастает все новые и новые зерна. И ведь это только те вещи, которые мы видим глазами, подчеркнула я. Есть и многое другое. Мысли, воспоминания, надежды, идеи, мечты — все они тоже образы, своего рода вещи, созданные из отдельных частей, под действием особых семян. Причем все они реальны. Надо было помочь ему избежать распространенной ловушки. Все работают на самом деле. Работают именно в том качестве, в котором мы их видим. Перо, собранное нашим разумом из частей, пишет на самом деле. Потому и пишет. И то же самое в случае... В случае еды. Подхватил с улыбкой комендант. Может быть... «И верно, то есть я нисколько не сомневаюсь, что только благодаря особым семенам в разуме коровы она видит в том же самом зеленом цилиндре закуску, но это не делает закуску менее реальной и вкусной, и не мешает наполнить ею желудок. Фактически, я тебя правильно понял, именно поэтому зеленый цилиндр и может наполнить коровьи желудок». «Отлично», – тихо сказала я, – «просто замечательно, вы поняли». Просеяв от радости и вполне заслуженной, он наклонился через стол и с улыбкой шепнул в ответ. «Нет, я не понял!» Я нахмурилась. «Что не поняли?» «А вот что, откуда берутся сами зерна!» «Ах вот что!» «Об этом позже!» – продекламировали мы хором. «А теперь пора простучать трубы!» – добавила я. «Я уж надеялся, что ты забыла!» Вздохнул он с несчастным видом, вытирая потное лицо. Было очень жарко. «Может, сегодня обойдемся чисткой изнутри? Это ведь более действенный метод, правда?» «Правда», — кивнула я. «Но зато работа снаружи, позы йоги и дыхание – это нечто столь конкретное, что кто угодно в любом возрасте и любом настроении может засучить рукава и приняться за дело, медленно, но верно продвигаясь вперед. Это тоже очень действенно». «Невероятно действенно. В йоге должно быть единство, нераздельное сочетание внешнего и внутреннего». «Ну хорошо», — снова вздохнул комендант и вытер пот со лба.